Был пацан и нет пацана. Наверное, именно с этих слов стоит начать это видео, которое будет о неврозах, современности и человеческих судьбах. Помните, в детстве в школе нам рассказывали о вреде алкоголя или наркотиков на уроках УБЖ или специализированных мероприятиях? Или показывали а, страшные фильмы с умирающими дезоморфинщиками. Но почему-то никто так тогда и не сказал. Почему так происходит? Нам говорили, не надо расстраиваться если что-то в жизни идет не так, не надо вешаться и выпрыгивать из окон, но нам не говорили, что с этим делать, когда настолько плохо, что ты не знаешь, как дальше жить. Нам говорили не употребляйте наркотики, но не говорили, а как быть смелым, уверенным, жизнерадостным без них. Нам говорили, учитесь, учитесь на своих и на чужих ошибках, но никто так и не сказал, как же это все-таки делать на практике. Может быть, сказанное мной получается, Несколько пафосным, но того не менее реалистичным. Раньше бич, который губил многих, был алкоголизм. Потом наркомания, а сейчас неврозы. Но знаете, правда, ради стоит сказать, и что и тогда были эти неврозы. Ведь никакая зависимость, никакие проблемы, никакие вредные привычки не растут на пустом месте. И как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте сразу кейсом, а потом обсудим. Есть маленький мальчик Женя, ему 5 лет, и он гуляет со своей матерью во дворе, и он играет в песочнице, а мама сидит, значит, на скамейке и бесед... мило беседует с другой такой же мамочкой, чья дочь тоже играет в этой песочнице. И вот эта дочь, значит, девочка, ей 8 лет, а Жене, напомню, 5, сначала разбивает кулички песчаные Жене, а потом она отбирает его лопатку. Ну, потому что она захотела просто с ней поиграть. На что Женя чувствует обиду, чувствует некое насилие, отобрали его вещь. Он чувствует себя униженным, разбитым, слабым и он пытается реабилитироваться, он пытается восстановить справедливость и вернуть эту лопатку. Но девочки 8 лет, а ему 5, и девочка побила его этой же лопаткой, отчего эти все чувства еще усилились и он понял, что дело плохо и побежал жаловаться маме и просить у нее помощи. Но поскольку мать сидит и беседует с матерью этой девочки, весьма мило. И она его не поддержала. Да, ну, уступи, девочки, да, да, ей немножко поиграть с этой лопаткой. Все, идите, играйте, все нормально. Чего ты плачешь. Отсюда он, эти чувства еще усилились, и он почувствовал себя не просто слабым, а очень слабым. Он почувствовал, что у него нету некой поддержки в жизни, и что он абсолютно один. Он почувствовал еще одиночество. Ведь мать для маленького ребенка является единственным таким важным человеком в жизни. Ну или ладно, или можно сказать очень-очень важным человеком в жизни, да. И она его не поддерживает, а поддерживает какую-то абсолютно, извините меня, левую девочку незнакомую. В школе Женя был весьма посредственным мальчиком, никак себя активно не проявлял. Боялся ознакомиться и общаться с новыми ребятами боялся ответить на оскорбление и не знал, как это делать, боялся драться, боялся каких-то конфликтов, потому что он понял, что там и тогда, да, в той ситуации, он понял, что ему никто не поможет, и любой может провести на дни насилия, и этому любому ничего не будет, ведь той девочке ничего тогда не было, и справедливость тогда не восторжествовала. И он это запомнил, он это запомнил на языке чувств, и он каждый раз это чувствует просто, он об этом, конечно же, не думает, просто когда ему что-то говорит кто-то, он эмоционально вспоминает эту ситуацию и ведет себя так, как он научился, как научила его тогда та ситуация, что лучше уступить этой девочке лопатку, если она ее отобрала, чтобы она тебя еще ей не побила. Естественно, с девочками у него с противоположным полом тоже было плохо, ведь тогда его обидела девочка. И к девочкам он испытывает особый страх и некую усиленную обиду. И, конечно, с возрастом он все больше понимает, что мир не очень-то приятен для него. И то ли дело виртуальное, да, в которое он все начинает больше и больше погружаться. То есть, ну, это игры, мемы, двач сериалы и так далее. Далее институт и Женя видит, как цветет и пахнет жизнь у его сверстников, как у, у кого-то уже все хорошо, кто-то работает и сам обеспечивает себя, сам отдельно уже живет, снимает там, свою квартиру, кто-то путешествует и уже побывал в нескольких странах, у кого-то уже даже есть бизнес, кто-то просто, знаете, весело живет, у него много друзей, много эмоций, тусовок и так далее. У каких-то ребят много разных красивых девчонок, а что уже не в этот момент? Его голод и желания по нормальной жизни только растут, ведь если не есть сутки, то голод будет сильнее, чем если не есть два часа. Также здесь те желания, те потребности, которые были еще не реализованы в школе по эмоциям, по отношениям, по друзьям, еще почему-то они сейчас становятся еще более актуальными, ну потому что они копятся, они не реализуются, и, сам, и само желание с возрастом, конечно, вот, вот к этому, то, что я уже перечислил, оно растет. А Женя все так же живет с Момандрополой и бабкой, у Жени все так же нету своих денег, у Жени все так же не было еще ни одной женщины, ни одной тусовки, да и в принципе ничего не было. А с другой стороны, откуда у него может быть что-то по-другому, если уже в школе эти проблемы были настолько сильны, чтобы мешать его нормальному развитию, его нормальной жизни? А, тем более сейчас, у него уже пропущены первые ступени социализации, да, он уже в школе был не очень, а сейчас он полностью растерян, то есть, если ты не стоял на первой ступени, как ты встанешь на одиннадцатую, хотя жизнь тебя уже заставляет с одиннадцатой перешагивать на двенадцатую, это примерно эта ситуация, и, конечно, он от этого всего не справляется, он то все видит, он же не дурак, и он все это прекрасно понимает, и от этого все эти чувства еще усугубляются, и самооценка еще сильнее от этого всего падает, а понижается да, общий гормональный фон, понижается настроение общее, и проблемы еще сильнее усиливаются, а на этом всем фоне еще, конечно же, его дома доводит ля маман и бабка. С горем пополам Женя заканчивает вуз, но идти устраиваться ему страшно, появились уже панические атаки, он не знает, что ему говорить, он не знает, зачем ему в принципе работать, куда тратить те деньги, которые он заработает, да и зачем, ему уже все равно не выбраться, и ему уже ничто, никто не поможет. Появилась демотивация такая серьезная, появилась депрессия, появилась усталость, которая всегда и везде с ним. Он просыпается с утра, и он опять хочет спать, он опять хочет заснуть и не видеть эту жизнь. Появились суицидальные мысли и так далее. Все это классика для этого жанра. К сожалению, эта история не вымышлена. Вы спросите меня, чем она закончилась? Женя покончил с собой в возрасте 28 лет. Имя я, конечно же, изменил. Его звали не Женя. Я хочу, чтобы вы понимали. Я сейчас объяснил сам принцип, не четкую константу, потому что история может происходить абсолютно по-разному. Может быть из-за какого-то вот этого вот э, невроза, который был в очень раннем возрасте, там в 3 года, в 5 лет, в 6 лет и так далее, может быть наоборот человек не будет молчалив в школе, он может быть уйдет в хулиганку, да, а потом в наркоманию. Или может быть человек э, может уйти в хиканы, да, то есть вот вот так вот, значит, дома запереться и молчать. Кто-то может быть стать социофобом, кто-то у кого-то может быть начаться депрессия, кто-то может быть просто необщительный, из-за чего он там по жизни пропускает важные связи, и из-за чего он сидит там на зарплате 20 тысяч, а мог бы делать бизнес через эти связи и так далее. То есть вариантов очень много, но я сейчас говорю о самом принципе. Та история, которую я сейчас рассказал, это не история какого-то одного неудачника, который... которому не повезло, да? провинциального еще к тому же, нет, он из Петербурга и на самом деле таких историй очень много, просто о них не принято говорить и в силу своей профессиональной деятельности я ни раз ни два был в психоневрологических диспансерах и знаете, я видел эти истории вживую, а что самое страшное, это их последствия. Там на самом деле, ну в этих заведениях очень много молодых людей, кто-то с депрессиями, кто-то с тревожными расстройствами, кого-то родители довели, кто-то по несчастной любви, кто-то пытался вскрыться, кто-то из-за наркотиков. Но когда разматываешь весь этот клубок, когда разма разматываешь жизнь этого человека, историю этого человека, то ты видишь, что та проблема, из-за которой он здесь оказался, она уже мелькала в его жизни. Но она тогда еще была всего лишь маленьким неврозом, которого он не хотел замечать. Неврозом, который лишается, ну, за пару сеансов. Ну, по крайней мере, мной. Ссылочка в описании. Знаете, когда я разговаривал с этими людьми или с любыми другими невротиками, у меня складывалось такое чувство, что как будто они относятся к своей проблеме как к китайской стене, как к чему-то непобедимому, как к чему-то, что, что невозможно изменить. То есть вот если так сложилось, что вот там какой-то человек девственник в 25 лет, то все. Значит, надо к этому привыкать, надо вот надо с этим смириться и так далее или там так сложилось что человек социофоб ну, боится он общаться с людьми боится знакомиться нет у нее друзей ну ну что ж, значит придется вот нам доживать свою жизнь там а, в четырех стенах там за экраном монитора компа люди относятся к неврозам как к компьютерной руке уж извините меня за столь резкие сравнения то есть э, вот рука ее нету и она не вырастет вот так же относится к неврозу. Вот как-то так сложилось, ну все, значит, по-другому ему уже не будет. Ну, извините меня, сейчас уже даже протезы делают настолько современные, настолько, значит, сильные, что даже это не является, да, даже ампутированная рука не является такой серьезной проблемой, какой она была там 100-200 лет назад. Ну, а мы-то говорим не про ампутацию, мы-то говорим про неврозы, всего лишь неврозы и про весьма пластичный мозг, ну по крайней мере в этом ключе. Ключевой момент, который я хочу до вас донести, это о постепенности проблемы, о ее скрытности и о ее коварстве. Это так же как с лишним весом, то есть один набранный килограмм на человеке роста метра восемьдесят будет практически незаметен, но спустя 10-15 лет, когда этот человек не берет уже 35 лишних килограмм, это будет очень заметно. И их будет уже намного сложнее скидывать, нежели бы этот человек вовремя спохватился бы и скидывал всего лишь 5 килограмм, а не 35. А с психологическими проблемами еще сложнее, ведь человек зачастую не помнит, каково ему жилось до проблемы, он не помнит себя без своей проблемы. То есть проблемы формируются в очень раннем возрасте. И если человеку 30 лет, то он живет с проблемой 27 лет, с этим своим неврозом да, или 25 лет. То есть он, он уже не помнит, каково ему жилось до нее. И ну, ресурс человеческой памяти весьма ограничен. Да? И человек, когда начинает уже себя самоосознавать в каком-то возрасте, он начинает себя самоосознавать с этой проблемой. Он воспринимает ее как часть личности, он воспринимает как некую свою особенность со знаком плюс, со знаком минус, неважно. Но он считает, что эта проблема – это нормально, так и должно быть. И что самое страшное – он начинает делать, создавать некий комфорт внутри этой проблемы. Например, раз у человека социофобия, он боится людей, он работает на удаленке, чтобы меньше видеться, чтобы меньше выходить на улицу, да, чтобы меньше контактировать с людьми. Он передвигается, если выходит на улицу, да, в магазин еще куда-то ночью или пользуется услугами доставки. И все, вроде он с проблемой уже не сталкивается. А то, что нет друзей, подруг, отношений и так далее, какой-то социальной жизни, его не особо парит, ведь к этому можно привыкнуть. да, То есть человек к войне привыкает, не то что к таким мелочам. И все, вроде проблемы нету, а то, что немножко все-таки остается и где-то там свербит, ну, он это глушит алкоголем, фильмами, играми, мастурбацией и так далее. И если все-таки этот человек думает о проблеме, то размышления там примерно такие, ну, ну у меня сложилось так, ну бывает и что, или там да мне и так норм, привык. И тут уже формируется невротическая зона комфорта, это когда человеку становится дискомфортно не в проблеме, а на свободе от нее. И тут уже человек начинает э, держаться сам за проблему, сам за эту зону комфорта. А не только проблема за него. Но, как правило, на этом дело не заканчивается. И проблемы имеют свойство множиться и усиливаться то есть это как сноубол, да, снежный шар. Когда он катится с горы, чем больше он катится, тем больше он становится, тем становится он сильнее, тем становится он тяжелее, тем сложнее его остановить и хуже последствия, когда он все-таки разобьется. Человек говорит себе: ну, у меня не получается вылечиться, не получается измениться, а на самом деле он не пробовал нормальной очищиться, он пробовал какую-то ерунду или какой-то самообман, то значит я какой-то не такой. Значит я супер травмированный, или я какой-то особенный, или никто не может мне помочь, моя проблема вот она сверх какая-то серьезная и так далее, сверх необычно И мне пора понять и принять, что я урод. Какой-то личностный, физический, профессиональный, неважно. И человек это принимает и начинает жить. И вот купаться во всем этом болоте своей проблемы, да, своего невроза, пока что одного. И дальше что происходит? Ну, раз я урод, значит, кто-то в этом виноват. А кто в этом виноват? Я, конечно, виноват, ведь это я таким стал. Ведь это я это допустил с собой, со своей жизнью. И человек начинает себя винить. <coughs> То есть, а кто такой виноватый человек? Это плохой человек. А кто хочет чего-то хорошее дать плохому человеку? Ну, никто, ну, я не знаю, Иисус Христос, может быть, но не невротик, это точно. И человек начинает саботировать свой же успех, э, вставлять самому себе палки в колеса, да, ведь я плохой, э, ведь я себя должен наказать. Он начинает себя винить, он начинает самобечевание. И это все вот идет, идет и развивается дальше. А дальше появляется самооценка, да, я плохой, я урод, и я виноват в этом. А какая будет самооценка отсюда самооценка конечно же будет в плинтусе и, и так далее понимаете это все идет развивается развивается появляется новые ответвления появляются новые какие-то дополнения этой истории Понимаете, принцип движения он работает а жизнь никогда не стоит на месте да есть такая поговорка что в одну реку дважды не войдешь а, все движется все меняется и это как на беговой дорожке, да, движение есть всегда. А куда она, вперед или назад, это, это уже частности. Также и тут, если человек не убирает свою проблему, а она у него остается, то это уже, то она движется вперед. А что происходит далее, если все-таки проблемы не лечат, и они остаются? Как я уже сказал, они двигаются. Все имеет движение, и они тоже... Проблемы начинают соматизироваться и переходить из головы в тело. То есть открываются какие-то проблемы с ЖКТ очень часто. Очень часто головные боли, какие-то кожные высыпания появляются тяжелые. Если на этой стадии ничего не делается, появляются какие-то пограничные состояния, то есть это ОКР, ГТР, компульсивные поведения, это какие-то депрессии и вот все, что с этим связано. Если и здесь, то есть на пограничном этапе даже ничего не делается, то дальше уже идут медицинские клинические диагнозы о которых не очень хочется говорить всем этим видео я хочу сказать что нет нерешаемых проблем и проблем нужно решать вовремя и особенно просто и легко они решаются и все меняется пока это просто неврозы а не какие-то психозы и пока это просто страхи панические атаки какие-то депрессивные настроения а не какие-то тяжелые соматизации и уже клинически измененная химия мозга все это очень легко прорабатывается и вообще не стоит того, чтобы тратить свое драгоценное время этой прекрасной жизни на вот дискомфортное существование из-за каких-то детских обидок. Всем всего доброго, кто хочет поработать, ссылка в описании.